Всем привет! С вами в эфире Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. Сегодня у нас такой маленький ликбез по нормам права. Я хочу вам дать некоторые такие краткие пояснения,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 намеки на опекунов различных да вот действие в чужом интересе да ну как государство берет за вас действие в вашем интересе и так далее вот здесь морское в полной мере вот морское не подразумевает еще расскажу живых вообще не подразумевает вот поэтому юридически стараются всех